Давай, yeah! По Европе! Какие ножнички! Мы опаздываем! Счастливого пути! Саш, ты же будешь в влоге рассказывать, как ты работаешь на обычной работе и зарабатываешь как все? 20 тысяч рублей в месяц. Ты только что купила кофе за 4 сутки. Я не проститутка Ты, Я не это? скажу откуда у меня деньги Я ни с кем не сплю Я очень хотеть летать на большой самолета. Ты хочешь? Нет, хотеть на огромный летать Как я выгляжу после 8 часового? Мне сна Йоу, йоу, йо. всем привет, сегодня шуршит шоколад. А, я обессилю, ладно, сегодня второй день в Китае, мы вчера классно потусили, я несу полную херню, наконец-то познакомился с ребятами вживую, немножко пообщались, но для меня все супер сложно, потому что я плохо знаю английский. я учил его примерно месяцев пять и усердно только из этого месяц и этого недостаточно. я знаю слишком мало слов и мне трудно общаться. так вчера походили немножко по Китаю. Чинду это очень чистый город, но люди тут странные. они делают. о так. еще не могу открыть шкатулку. о. интеллект. порвал интеллект. в общем Мм, Да. Также я вчера сгонял на площадку и придумал себе первый ран. <свес> Я встал. Мы с тобой и так заробежаться, слышишь? Побежали. Здарова, пацаны. Меня зовут Декей, я известный Фрира. Мой галик, депутат. Где мой коврик, блин? В общем, сейчас мы снова идем на площадку. Утром я ничего не поснимал, потому что не было времени. А сейчас я постараюсь поснимать прижечки. Я попробую так. начинаешь. Да. Она выключена на самом деле. А ты, ты, ты не <свят> Блин. <свят> <свят> <свят> В общем, мы потренили и какой-то чувак подарил а мне а подарок. А старбакс? Да. Это реально старбакс? Да, <свят> мне подарил какой-то чел. Я заберу тебя. <свят> <свят> Слушай. Ты не пьешь кофе из старбакса. Знаешь? Там скидка 20 рублей. Прикинь, кофе за 400, а можешь купить кофе с тобой. Классно, да, на мой подарок разворачивается. Спасибо. Пойдем на тренировку, братан. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Есть, Вс <laughs> ⁇ <Пойдет. Чего? laughs> Сука, блядь. Я хочу на твою рожу, блядь. Закнись, блядь. Меня зовут Дикей, я звезда. Да, да, да. <laughs> Спасибо. Сделай момент. посмотрим, Алекс будет соревноваться или нет. Ммм, Good, yeah? <laughs> <laughs> Everything okay? <laughs> nice! <laughs> Amazing! Oh my god! Why do you do this? Fucking <laughs> What the fuck is this? What the fuck is this? <laughs> Что ж? Ты должен Титаренко Тебе понравится, это Что это за говно? Говно. Мы снимаем, как снимаем друг друга. Как ты страшно? Сегодня третий день, когда начнутся соревнования. Третий день с Пидра. Oh. You good? У меня болит галик и здесь куча быстрых чуваков, так что я не знаю, что из этого получится, но я буду бегать изо всех сил. я прошел прошел отбор на спидран из.. С... 19 человек, я прибежал в 12. А проходит только 8 человек. В общем, из русскоязычных никто не прошел. Боу. Я украинскоязычный, чтё? Украинскоязычный <связывающий> парень? Я базарю на украинский. А, а Зарь, что Ты на шо Ты шо гонишь, шо А шо не гонишь? Дядя, ты шо? <связывающий> я сама <вон> гоню. По муашей фабрилейшен, Алекс Дэнил Шепченко. Музыка. Саша победила, Саша молодец, а, Саша первое место, и Хикари второе, и третье, еще кто-то. Александро Шабченко Пацаны, которые выиграли спидра. Йоу! В общем, пока Саша сдает допинг-контроль, я смотрю и примеряюсь к завтрашнему дню, потому что завтра будет фристайл у пацанов. А у девочек спидран. В общем, бу. снять как ты идешь писать? Нет, это нельзя снимать, но я иду на допинг-контроль. Короче, знаете, смотрел очень серьезно. И надеюсь, я чиста. Огромные <laughs> Жесть просто ну, реально что? Ну, сейчас было Просто у них ехали фанаты и дарят им подарки. Вот это, вот это да. Вот тут давай-давай-давай. Спрыгнул. Вот вперед сразу. Вот если будет так. отбор, попал в финал и сейчас иду на разминку еще я офигенно обгорел поэтому прячься под черной кофт Фух. В общем, прошел тест на допинг и пока я не знаю результат. Ну, вот и второе место. Было, Было неплохо.